Всем привет, с вами Влад, сегодня я расскажу о игре GTA Andreas на Android, установку, правильную установку, запуск, как узнать, работает или нет, ну пойдет она или нет, стоит ли мучиться, стоит ли тратить свое время дранценное сказать, сначала заходим, пишем GTA с Andreas качать на Android. Ну, у меня просто скажет Android затем у нас выкидывают на такую вот давайте я вам прикрою вот так вот Будет. мы заходим на вот этот сайт может быть я вам выпишу ссылку на него если не забуду конечно вот мы читаем бла бла бла не просто сразу берем заходим в Google Play что просмотреть поддерживает на что устройство если написано вас купить и вот это это вот цифра на нарисована значит у вас устройство поддержит, а если написано ваше устройство не поддержит, то естественно не не заработает. Вот мы посмотрели, допустим, вот слава богу, ура, там прыгаем, писаем, куда хочешь, что хочем, делаем то и делаем. Закрываем уже начинаю, закрываем на своем устройстве это эту штуку. И у нас нарисованы скачать, мы не знаем, что делать, и вот нам написано какой-то бред. Но да, правильно. В принципе, это правильно. Написано. Написано. Сначала скачиваем. Давайте я вам покажу на своем устройстве. Устройство у меня G Smart. Сейчас я его только найду. О, даже не надо было искать. Сейчас я бы быстренько... с сниму и покажу. Так, сейчас. Секундочку. Я тут, я снова на связи, хотя даже не отключался. Так, вот мы вставляем наш USB-кабель в этот в компьютер. Затем мы должны о, Господи, э, вставить шнурок USB в телефон, в планшет. После того, если у меня вот устроится Dismart, эм, допустим, вот вы ставили, сразу высветится какое-то окно, написано включить USB накопитель. Да, нажимаем Включить USB накопитель, соглашаемся со всеми его капризами. Нет, у меня бред, короче, какой-то. Сейчас он мне там потупит немножко. Все получилось. Вот. Нам, если у вас карта памяти. Если у вас карта памяти не знаю вроде можно и на карту памяти и на устройство android но именно должно быть два м максимум 3 гигабайта занимает эта игра и байта это чуть новенькая так нажимаем открыть папку для просмотров файлов Фух. так затем android до да, обb вроде до да, comroster games com rustar games да сейчас я вам хочу, скажу прошу делать вот мы скачали кэш через torrent да у нас что? получается вот сейчас покажу что именно вы должно получиться сейчас прикроем эту штуку вот у вас должен такой вот torrent вы скачали у вас должно быть такое как бы файл нажимаем на него очень вообще никто не нажал, ладно. Тик, тик, тик. Потом открыть с помощью WinRAR, архиватор. Так, все. Вот у нас открылось. Теперь берем нашу, наше устройство, Comroster Games и заходим, ну как, вот, заходим в этот самый Android OBB. Вот я сейчас даже не буду не знаю, даже может удалять может нет у вас и перетаскиваем у вас должно получиться вот такое вот так вот если у вас где-то если у кого-то написано типа вот так как вот тут файлс вот, вот это вот это неправильно я, я сам удивился что, что так вот мы допустим вот так вот сделали все пожале когда загрузились загрузилась она теперь берем и создаем любую Ой, извиняюсь Э, как вам сказать? Папку. папку папку. Допустим, я назвал 1, 2, 3, R. И кидаем то, что мы скачали, вот отсюда. Может, вам понятно, может, нет. Э, затем вы этот открываете на своем устройстве. Устанавливаете. и а, да, забыл вам сказать. Вот, допустим, вы скачали, все передалось, да? У вас вы не должны сразу вытягивать ваш USB, потому что вот это у вас все, вот этого всего у вас не будет, потому что ну, может удали, убраться это. Я вот так все время делал, у меня не получалось, получалось. Потом я взял, нажал, просто написано было не не утягивать так сильно резко. Ну, все равно просто то же самое. Ну, просто надо постепенно надо все делать вот мы допустим все вот так сделали потом нажимаем на устройство и тут у нас USB накопитель используется перед выключением USB накопителя убедитесь что 3d карта устройство устройство было снято из, от компьютера нажимаем отключить накопитель вот у нас закрыло все мы сразу видим потом вот закрываем потом уже можно отключать USB После того, как мы отключили USB, уже начиная это самое основное. устанавливать вот заходим, Эээ, как вам сказать, заходим. Ээ, как у меня тут называется эта штука? снять за зуб, потому что, ну, не знаю, убрать его даже. Готово. Ой, заходим. У меня это называется диспетчер файлов у вас расхиватор балборатор какой-то не знаю точно нажимаем из карта потом ищем ищем наш 123 r заходим нажимаем один раз программу установки пакета и устанавливаем ну можно конечно сначала проверить оброк стар games у меня это вот все есть Потом мы нажимаем на San Andreas. И вот у нас появились какие-то надписи. Пошла за, вроде как загрузка. Все работает. И когда заходим в такую на настройку, у меня, нас, к сожалению, нету видеокамеры, веб ой, вебки, я не могу вам показать, начинать начать игру. Ну и вот естественная музыка, музыка, и мы можем потом начинать уже играть самую саму игру. Ну, вроде как ничего сложного, только самое главное, если у вас запустим, у меня вот она не идет, ну загружается, работает, ну знаем как у вас. У меня вот написано, типа не поддерживается устройство. Вот ну, на вашем, ну, в частности, бывает такое ну, с, игр, с играми. Естественно, это, конечно, иногда печально иногда, тоже все печально. Ну вот, ООС, что-то там дальше написано, давайте проверим, что у меня написано, я проверил. времени не было, конечно, проверить без вас, э, так, вот заходим в настройки, или можно, же по-быстрому, заходим у телефоне и смотрим, что у нас тут нужно. Ой, вроде у нас тут. Э, так, версия ядра. Версия у ОС Android 4.04. По идее должно было пойти. но естественно, но ну, не пошло. Пошло не версия ядра, 3 ядра. Печально, конечно, но. Ну и все вроде как игра должна запуститься. С оптимальными настройками. Устанавливаем, играем, наслаждаемся. Может, у меня когда-то она пойдет, но это вряд ли. Ну, вроде как вот и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Владий. Подписывайтесь на мой канал, ставим лайки. И самое главное, комментируем и спрашиваем, спрашиваем. А, кстати, да, забыл сказать. И вот этот способ, если вы скачаете именно с этого сайта, этот способ и работает со всеми играми. Вроде как. Я точно не знаю, но я не соналировал. Вот эти вот способы работают со всеми эм, играми подобные тому игры конечно тут нормально тут написано всякие всякие бредни ну у вас должно получиться вот так вот как тут написано вот android bb должен получиться так <соцентричный> Вы сами понимаете те что это не я придумал а это придумал ли такие вот чудики как бы ад админы ну вроде как наше видео подходит к концу Всем спасибо за просмотр С вами был Владик Поставь